меня mm. тоже слышно, да? Слышно, да, видно. Так, ну рассказывай, что у тебя там за сознание? Вообще шикарное. Вообще, ну я в таком состоянии нахожусь. Прям вообще. Так, с чего начать? Сначала надо. <соспом Mihaly> ну, знаете как, у меня вот такое новое состояние у меня начало получаться отслеживать вот эти негативные эмоции но у меня у самой лично их нет угу, угу. создает кто-то вот эти эмоции там какие-то сеть чтобы я вовлеклась да. я беру и отслеживаю эти ситуации я смотрю эти эмоции, я раз такая вся деловая, все так классно, супер. Раз прилетела ситуация, эмоция сразу, раз вырезала. Я такая смотрю, говорю, ха, я тебя вижу, я, оказывается, могу отделить себя от вот этой эмоции. Угу. И я ей говорю, я тебя вижу, зараза. И все, и начинаю. Просто вот, знаете, неистово хохотать у себя внутри там. Ага. И я И все она растворяется моментально. Я хочу так, как хохотала вот на нашем сеансе. Вот просто даже вот минуты не проходит угу. А мне опять подкидывают какую-нибудь ситуацию. И я опять, я, я моментально, у меня сейчас реакция вот такая, вообще моментальная на это. Я отделяю сразу себя от вот этих негативных эмоций. Понимаете, это вообще, это такой кайф, это, это, просто вот не передать. И сегодня у меня в медитации тоже пришло одно осознание такое. Я такая сижу, сижу такая вся деловая, и ну, пошла любовь, вот это пошла любовь вселенская, вот почему-то вот это именно вселенская, ее такое огромное, большое, и я поняла что вот эта вселенская любовь, вся вселенная, все это все во мне, не отдельно от меня, там где-то, вот там где-то, непонятно, как вот нас учили в Библии, да, что Бог mm -hmm. Он там где-то сидит на небе, что-то, а это вообще все во мне, я такая огромная вселенская любовь, там все галак у меня там все все все вообще бог там абсолютно И я это просто вот так прожила внутри это это короче надо пережить И я слышу я знаю что а, также говорят мы частичка бога мы частичка вот да вот это все я понимала это умом но это не я не проживала и вот у меня такое ощущение, что я это знала, я просто сейчас вспоминаю. Да, так и я есть. это знала когда-то там, далеко, давно, на, не знаю, где. Но, короче, я это знала все. Все сейчас я просто это вспомнила. Мне не надо это запоминать. Мне не надо это там в уме а, окчевать. Я это знаю. Именно Вообще именно так. Я же <къем> говорю и. Мало кто это может понять, услышать, что мы не узнаем что-то новое, мы вспоминаем. Это, это такой фейерверк. Ну вот пока, пока так. Пока так я наблюдаю, я смотрю, и я просто принимаю вот эти осознания, проживаю и... Я не знаю, я живу в этом сейчас, просто я живу. И у меня началась новая жизнь, не новая, я родилась. Понимаете, я родилась вот в тот момент, когда после этого сеанса все той уже Иры, которая там где-то была столько лет, у меня даже вот мы с сестрой вчера разговаривали, она говорит, слушай, у тебя вообще голос другой, у тебя голос поменялся. Я говорю, да ну. Ну, она просто увидела мое видео, она, конечно, была в шоке. Никто же не знает. Вообще никто mm -hmm. не рассказывал. Она подписана на вас и вылезла у нее это видео. Она мне звонит, говорит, Ира, а ты там разрешала это видео выкладывать? Я говорю, да, ч. Я думала, может, они без твоего разрешения выложили. А ты что занимаешься, что -то? Я говорю, ну да. Вот. Там, конечно, много всяких подробностей, там какие ситуации были, но это сейчас для меня вообще не важно. Вообще. Абсолютно важно то, что я вспомнила. Да. Вспомнила. Ну что, классно. Но это еще не все. Да. Еще Что много. Еще мне Сегодня мы поговорим еще об одном аспекте. И я вообще не представляю, как люди живут, не учитывая этого в своей жизни, не видя, не замечая, игнорируя. У кого-то, конечно, получается этим пользоваться, но пока нету структурного понимания, выстроить нормальную жизнь не представляется возможным. О чем я хочу сказать? Ты уже осознаешь Бога себя? если можно так выразиться. И тем не менее, в то же самое время, ты личность. Понимаешь, какая история? Дун Хуан сказал удивительные слова. Воин сохраняет баланс между чудом быть человеком и адом быть человеком. То есть чудо быть человеком ⁇ это те возможности восприятия, которые нам даны. А ад быть человеком ⁇ это те ограничения, которые имеют форму. И дальше. следует, думаю, привести такой пример. Вот твое тело. И тело, оно состоит из органов. Правильно? То есть есть голова, мозг, глаза, уши, там руки, легкие, сердце, ну и так далее, и так далее. То есть вот. И все эти органы работают подчиняясь сознанию тела и никакой орган не хочет быть другим, то есть легкие или печень не хочет быть сердцем, сердце не хочет быть желудком, правильно? Да. Каждый орган является сам собой, подчиняется сознанию тела, которое мы даже не осознаем, ну большинство из нас. И таким образом работает организм. И каждый человек тоже является неким органом. То есть был такой человек, например, Парфир Иванов, да? и он э, открыл методику природного оздоровления, детка, и там 12 пунктов, но последнего он завершил все это... Фразой. «Становись и занимай свое место в природе, оно никем не занято и не покупается ни за какие деньги». Он говорил, сейчас расшифрую, о, об природной, богом данной, ну, вот, личном особенности. Вот на что заточен каждый человек, вот об этом. Понимаешь, это называется прожить свою судьбу. Вот я этим занимаюсь лично. То я э, обнаружил или вспомнил да, ту часть себя, mm -hmm. вот эту безмерную. И из этого воспоминания мне пришло знание, которому я подчиняюсь полностью. То есть помогать вспоминать. Вот что я делаю. Помогаю вспоминать. Mm -hmm. А дальше <смех> можно же догадаться, нетрудно понять, то, что вот каждый орган постоянно, осознаемый это или нет, подчиняется да, сознанию тела, перманентно. Также и во Вселенной. Все находится в подчинении. Ну, Духу, что ли, вот это тотальное сознание, дух, да, он правит бал. Но личность, эго отделяет нас от этого. Сама ты уже mm -hmm. это понимаешь. Mm -hmm. И есть такие возможности восприятия, когда ты можешь понимать, ощущать, знать и видеть что вообще все сущее находится в перманентной, тесной связи, взаимосвязи между собой. И следующий аспект, важный для понимания осознания, а также применения в жизни, называется кубический миллиметр шанса. Не слышала. Не слышала. Нигде об этом не говорится. Нигде. Кроме как у Кастанеды. Mm -hmm. А это один из самых важных аспектов человеческой жизни. И вот сегодня мы об этом поговорим. Что значит кубический миллиметр шансов? Вообще, <coughs> вообще это... Выражено в книге следующим образом, внимание, две фразы, две цитаты. Эм. Дух проявляется воину на каждом повороте. Но это не вся истина. Истина заключается в том, что дух проявляется каждому живому существу на каждом повороте. То есть всему сущему. Вторая фраза. Вот ее мы будем сегодня развивать. На каждом повороте дух предоставляет воину кубический миллиметр шанса. И это не вся истина. А истина заключается в том, что на каждом повороте дух предоставляет кубический миллиметр шанса каждому живому существу. Но на, вза... но на то, чтобы воспользоваться этим кубическим миллиметром шанса надо быть легким, текучим, алертным. Надо быть воином. Воин э, в традиции тамтеков, это не тот, кто там э, улюлюкает да, с дубиной. Нет, воин это тот, кто работает, ну так, если уж воюет, да, но это не, не, не нравится мне это слово, работая с чувством собственной важности. Вот о чем. Я тогда рассказывал. Да. И когда чувство собственной важности тончается, то происходит да, вот это вот раскрытие и взаимодействие с реальностью. Но ум, в котором мы, по сути, всегда находимся, он не способен, он даже не знает, что это такое взаимодействие с Духом. И не знает, куда себя деть. Вот как ты после первого сеанса, да, Куда деть, что делать. То есть носишься, да, беспорядочно. Энергии много, что делать не знаешь. Так же и по жизни всей. То есть люди беспорядочно бегают. И по сути никто не занимается своей жизнью, реализацией себя. Я это называю, люди изъебываются. И таким образом у кого-то получается изъебнуться поудачнее. Вот изъебнулся так, да? И всю жизнь, вот он на этом остановился. О, получилось что-то, да? И вся жизнь превращается вот в это изъебование. Понимаешь? И все, что человеку остается делать, только это. А на самом деле может быть альтернатива чем она заключается? Кубический миллиметр шанса – это не шанс. Mm -hmm. Это намек на шанс или шанс иметь шанс. И то, что кубический миллиметр превратится в реализацию шанса, не дает никто никаких гарантий. Но чтобы добиться, здесь важно такое качество, как неуклонность или несгибаемое намерение. Вот, mm -hmm. чтобы было понятно, наилучшим выражением демонстрации, как это работает, это фильм, мой любимый фильм Форест Гам, там ничего не сказано mm -hmm. про кубический миллиметр, но там показано, как это работает. То есть человек алертен, легкий, текущий, да. И он просто улавливает из пространства те знаки, которые дает ему реальность. И начинает их использовать. Ну, как вот помнишь, он там с этим э, другом, со своим, которого смертельно ранил этот негр, баба, с такой губой. И тот ему рассказал про свою мечту, э, что вот было бы круто ловить креветок. Но тот -то об этом только думал или мечтал, не было действия. А этот взял, поехал и начал ловить креветок. понимаешь? И они ловили с этим своим командиром этих креветок, там даже их уже и не было, этих креветок, понимаешь? Все, прогарное дело, уже хотелось соскочить, уже хотелось... Ну, все, человек отчаялся, банкрот, да? И тут вдруг шторм, все лодки поломало, да. и креветок стало много, понимаешь? Они вот на этом поднялись. Вот. Вот это надо понимать, вот эти моменты. И я на своей истории... Могу рассказать, как это случилось со мной. Почему? Чтобы ты для себя из этого могла сделать выводы, рассмотреть свою историю, свою жизнь и применять это в своей жизни. Понятно? Итак. Отрывочно я уже рассказывал. Некоторые аспекты озвучивал тебе. Я давно очень осознал, что такое кубический миллиметр шанса. Ну а потом в ретроспективе, когда ну, задним умом же все умные, да? потом события проходят, уже со стороны смотришь и начинаешь осознавать, что это. И, в общем, я занимался ювелирным бизнесом. И как-то раз я сидел в офисе за столом, и там какие-то изделия валялись. Я просто взял браслетик Юрины, смотрю на него, и меня накрывает мощнейшим глубинным осознанием, что это ложь. Почему? Потому что я вдруг на таком уровне понял, что никому это не принесет ни удовольствия, ни счастья, ни пользы никакой. И то, что мы делаем, это продавая вот эти вещи, мы лжем людям, заставляя их верить в то, что они, надев там кулончик, сережки или браслетик, да, станут красивее. Это абсурд, ты сама это понимаешь. Хоть ты что там на себя нацепи, лучше ты от этого не станешь. И на этом паразитирует огромное количество разных бизнесов. Ну, сама понимаешь. Так вот, когда я это понял, да. Я также понял, это все как-то вот вместе происходило. Очередной раз, да, вот из этой тьмы, кто и зачем, угу. тоже я об этом говорил. И это было кубическим миллиметром, и это я тоже понимал. Угу. То есть, со мной это происходило уже при понимании. то и вот это мое настроение, что я больше не хочу ходить на эту работу. Это тоже кубический миллиметр. Но я не знал, что я буду делать дальше. То есть у меня были представления, были определенные знания. Я даже сделал свой тренинг, который оказался потом никому не нужным. Но все это было кубический миллиметр шансов. И тогда я... Своему партнеру объявил, что я ухожу. Он был в шоке. Он был в шоке, конечно. Но, в общем, все сложилось, по-моему, как я и хотел. Я ушел на вольный хлеба, что называется, и начал заниматься там вот своим вот этим занятием, тренинг. И это было ну, не холотропное дыхание, а я просто разработал свою практику, да, исходя из понимания, как это все. И даже открыл там какие-то новые штуки, какие-то новые структуры в этом холотропном дыхании. И у меня была такая инструмент со настройки группы, то есть много-много ну, чего там интересного. И все было на высшем уровне, но... Холотропное дыхание нацелено на проработку перинатальных матриц. То есть травм рождения. Их четыре, но это не будем развивать. А у меня, сколько я провел тренинг, и масса людей, и ни у кого, ни разу не случилось переживание перинатальной матрицы. Это зависит, наверное, от самостройки, которую я проводил. Но кто пробудится... А кто попадет там в какие-то истории прошлых жизней? Вот это происходило. Но тогда я не понимал, что это кубический миллиметр шанса. Вот здесь я не тогда тупил. И в общем э, случился один тренинг, кстати, последний тренинг, и там было тоже много знаков, потому что после тренинга, когда я его провел, вышел на улицу, оказалось, что я запарковал машину. Ну, в общем, не, не в том месте, да, у меня ее эвакуировали, в общем, mm -hmm. начался геморрой. Но неважно. Это я, кстати, понял, что не надо больше этим заниматься. Но там случилось кое-что. Это был такой элитарный клуб в нашем городе, он называется «Квартира». В общем, там местный бомон собирается тусить. Вот. И меня туда пригласили с тренингом, я им провел двух. Дневную сессию. И там была хозяйка. И, в общем, все прошло на высшем уровне, все хорошо. И, как обычно, после тренинга люди себе ну, высказываются, да, что с кем там случается И, в общем, хозяйка, вот эта снежана, она говорит. Ой, я такой шикарный глубокий опыт получила. Попала в прошлую жизнь, там, ну, что-то такое, рассказывала, среди прочих. Там много было ярких отзывов. И она говорит: но вот совсем недавно я там, в общем, с одним парнем, он мне провел сеанс, и я это без всяких там дыханий очень легко прожила. Подчеркиваю, она была среди прочих, то есть много таких было отзывов. Там на тренинге человек 20 было. Вот. Ну и я приехал домой. И что-то она у меня в голове всплыла. Это уже вечером, когда я... Нет, вечером следующего дня. Потому что всю ночь я провозился с тем, чтобы добыть машину назад. Вот. В общем, вечером следующего дня мне она что-то всплыла. И я ей звоню и говорю. Слушай, а как ты все это... Как у тебя это все получилось? И она мне дает телефон парня, который вот этим занимается сеансами по Майклу Ньютона. И в общем я ему звоню, я его не знал, а он меня уже знал. Некто Андрей. И в общем мы с ним начали разговаривать, и я ему рассказал вот эту историю, что говорю, у меня у людей клиентов там перинатальных Переживание перинатальных матриц не случается, а вот такие прошлые жизни. Как ты это делаешь? И он говорит, ты придурок, он там погрубее сказал. Я, конечно, не обиделся, но спросил, говорю, обоснуй. Ну, почему я придурок? Как же ты не видишь, что. Ты же сам об этом и говоришь, что ты делаешь эти, э, практику, да, которая нацелена на проживание перинатальных матриц, а у тебя проживает прошлой жизни. Значит, тебе надо вот этим заниматься. а, ну да, логично. А как? Он говорит: вот тебе, этот как его книжки, да, купи там Майкла Ньютона, прочитай, а потом, в общем, занимайся. Я говорю, хорошо, купил я книжки, начал читать, а мне он не заходит никак, ну просто вообще никак. Майкл Ньютон. Но у меня есть талант, я уже говорил об этом, что я могу среди объема информации все это пропускать мимо и выхватить то, что надо. И я наталкиваюсь на одну фразочку у него, у этого Майкла Ньютона: я провожу свои тренинги, обучающие. Только с практикующими, бляха-муха, гипнотерапевтами. Мне 48 лет. Угу. И я понятия не имею, что такое гипнотерапия, гипноз. У меня вообще темный лес и паника просто. Понимаешь? Все. Угу. Насмарк. Хорошо. Полез Куда? У нас же информационный мир, да? Полез в YouTube, начал очень много смотреть теории, практики, и через примерно пару месяцев я ушел из жизни вообще только вот в это пошел, понимаешь? Это же кубический миллиметр, вот эта фразочка от книги. Вот. И через пару месяцев я уже имел очень четкие представления и массу, ну, то есть теоретически был подкован полностью. Нужна была практика. Ну, съездил в Москву, на курсы получил практику и вернулся к Майклу Ньютону. Перечитал, систематизировал и еще через месяц примерно у меня, в общем... Была уже система проведения сеансов по Майклу Ньютону. Хотя он там этому не учил. Все четко. Я, кстати, был, наверное, первым человеком на Ютубе, который вообще этим занялся. Вот эту всю тему поднял. Вот. Правда, я удалил все эти свои сеансы. Почему? Ну, потому что это бред. Ну, сама понимаешь, какие, какие прошлые жизни, о чем речь. <свят> <свят> <Вот>. <свят> Дальше. А поскольку у меня была огромная аудитория и доверие, потому что я качественно работал, да, среди тех, кто прошел тренинг, и понимание, кто там сильно восприимчив, кто у кого тяжело с этим моментом. Да, у меня было много клиентов. И я сразу начал приглашать людей и практиковать. И первый сеанс получился на высшем уровне. Все четко. Я загорелся, думаю, о, и понеслась. Мы уже тогда сделали там канал на YouTube и начали эти сеансы выкладывать. Все, поперло. Но потом у меня-то нету переживаний в прошлой жизни. Сколько у меня было инсайтов всего? Нет. И плюс ко всему у меня закрались, как говорят, смутные сомнения к этим mm -hmm. наставникам и разного рода проводникам, почему? Существа высокого уровня развития, следующего, эволюционного, да? отвечая на какие-то глобальные вопросы, судьбоносные, да, для которых открыто время вне линейного восприятия, то есть, там, и будущее, и прошлое, все одно, да, не могут дать ответы на какие-то простые, конкретные вопросы. То есть, вот это все там, там вот эти ченнелинги в лучшем виде, а вот на простой вопрос, что я держу в руках, вообще ноль к примеру, да, вот. и в общем я начал, как бы так вот, уже задаваться вопросом, помнишь, я говорил про изгибнуться? вот я изгибнулся с Майклом Ньютоном, понимаешь, и вроде все поперло, и я даже знаю, что некоторые люди там, создал один чувак там даже школу ринкорционики, вот на этом дерьме, блин, создали целую школу, которая по всему миру разы разы понимаешь, разрослась, вот. ага, и я, в общем, чувствую вот, не то, да, и пока нету критичности к тому, что ты делаешь, ничего хорошего не получится, ты просто застрянешь в каких-то иллюзиях, а по сути, если разобраться, это что же страх эго, ну, в развитии, понимаешь, Вернее развития а торможения. Вот. И тогда мне начали подписчики скидывать на канал видео, ну, ссылки на видео некого грифазика Ладжара. А он интересен тем, что он объединил эзотерику и терапию, гипнотерапию. То есть он погружал людей в транс и избавлял от паразитов сознании. И перед ними раскрывалась там ну, какие-то аспекты, и, ну и вроде, в общем, терапия это работала, как бы. Но дальше он галлюцинировал просто и, в общем, этого не понимал. Но как ведущий он мне очень понравился. Ага. И вот у меня вот это двоякое впечатление, общее понимание, что он делает вообще, да. И ко мне обращается женщина, ей там немного было за 30, в очень плохом состоянии. То есть она страдает алкоголизмом, занимается там, мягко говоря, стриптизом, где-то в Китае танцует там. В общем, ну, и такая она прямо истощенная, обсосанная какая-то, ну, такой вот. Но потенция очень хорошая, то есть видно, да, вот, что она была хороша. И я начинаю с ней сеанс по методу Майкла Ньютона. И ничего не работает. Несмотря на ее фантастическую восприимчивость, ничего не работает. Тогда как-то так случилось. Не знаю. Я просто применил метод Майкла Ньютона. Ой, не Ньютона этого. Применил метод... Грифази Колоджа. Вот. И пошли полезли вот эти паразиты изнизу, полезли, полезли, там три наверное, мы насчитали. И вдруг случилось, она начала вещать из тотальности. А тут уж я все знаю. Вот оно. И у меня моментально щелк и произошло общее понимание, как вообще это все работает. И очень быстро я структурировал эту тему, и, по сути, произошло открытие. И сейчас вот, вот эта технология, ты сама видишь, как это работает. Ты же сама сказала, и там, и там, и там, и там была, а тут щелк, и на тебе. Понимаешь? И этого не делал еще никто на Земле, вообще-то. Другой вопрос, что это пока не популярно, и у меня страдает маркетинг, меня толком никто не знает, мало кто верит. Многие отталкиваются, может, не знают внешности, от резкости, не знают чего. И это все дело буксует, но открытие-то есть. И я думаю, это велич... одно из величайших открытий, на самом деле. Да. Поэтому меня вымораживает, честно говоря, когда люди вот начинают как свиньи в апельсинах, да, ковырялся, что-то там из себя представляешь, там писать какие-то... <связать> ну, неважно, это другое дело. Итак, вот я тебе рассказал часть своей истории. И смотри, что все вехи были кубическим миллиметром шансов для реализации некого открытия, которое нужно было... С самого начала, когда я понял, что я, ну, для себя понял, да, что я здесь для того, чтобы помогать вспоминать. Но на реализацию ушло 5-7. Понимаешь, пока вот одно, другое, третье. Я уже был там и в долгах, и на грани отчаяния уже это не работает, то не работает, то не устраивает, это не то, да? И шансов мне никто не давал, вернее, не шанс, а гарантии. Но ну, можете представить, прежде чем я пришел к этому, сколько всего и то, что мне не нравится ходить на работу, да? и то, что я обанкротился в своем тренинге, который был никому не нужен. А когда я обанкротился, появилась Снежана, за Снежаной Андрей, а за Андреем Майкл Ньютона, за Майклом Ньютоном э, гипноз, да? а за гипнозом сеансы, по Майклу Ньютону, а за сеансами паразита, а уж за паразитами пошло вот это. Понимаешь? И в каждой точке было отчаяние и непонимание, что делать дальше. Но если бы mm -hmm. я не понимал, что такое кубический элемент а шанса, вообще бы ничего не случилось. И надо ну, просто мужество и решимость и то, что называет несгибаемое намерение, чтобы следовать этому. И каждый человек, поскольку все мы являемся... Не то, что даже человек, вообще... Вот, вот каждая проявлено в органической или неорганической форме. Вот каждая индивидуальность разделенности, да? Дух дает каждому вот этот миллиметр. И почему миллиметр? Если бы это было, знаешь, километр, да? не было бы эволюции, и не было бы игры, и не было бы интереса. Да, точно. Понимаешь? И эта игра, какой бы она ни была, она завораживающая. Но если ты этого не знаешь, если у тебя нет структуры понимания этого аспекта, ты не можешь это применять в жизни. А значит, двигаешься по наите, ну и остается только изъёбываться. То, что происходило Конечно. с тобой. Конечно. Да, да. На этой работе. Разве не так? Однозначно так. А теперь ты можешь увидеть, понять, что кубический миллиметр шансов – это те знаки, которые даются нам из существования. Откуда угодно. Это может быть знак из передачи где-нибудь по телевизору или ютубу, я не знаю. Это может быть слово, сказанное кем-то, и к тебе это вообще никакого отношения не имеет, но ты это услышишь. Это может быть строчка из открытой книги случайно. Все что угодно. Но это то, что, как это можно определить, чтобы беспорядочно не смотреть по сторонам, это то, что вырывается или выходит из рамок привычного контекста событий. Вот что это. Но когда, когда человек не замечает эти кубические миллиметры, которые к нему непрестанно поступают, всегда, каждый момент, mm -hmm. это же не просто какая-то связь, это перманентно происходит. Мы не можем перестать дышать, да, также мы не можем выйти из духа. Вот так это работает, и вот это один из важнейших аспектов среди прочих. Понятно, да? И это удивительно. И когда мы не прислушиваемся, потерял мысль, да? Когда мы не прислушиваемся к этим кубическим миллиметрам шансов, мы начинаем погружаться в страдания. Больше и больше и больше. И таким образом кубический миллиметр шансов превращается в бейсбольную биту, которая начинает лупасить нещадно нас по башке, пока мы не опомнимся, куда мы идем вообще. у меня вот такое еще состояние а, никогда бы в жизни раньше не подумала что я не хочу ходить на свою работу что это что-то уже не то вот что это такое происходит а это другой разговор Это вообще другой разговор. Но сейчас э, тебе важно не бежать, сломя голову да, по пониманию, а структурно углубляться в осознание вот, вот этих нюансов. Вот об этом подумай пока, о чем мы сегодня поговорили, потому что для тебя это важно сейчас применение, поскольку ты уже... Раскрыто. Да? И у тебя уже были эти кубические миллиметры шанса даже через меня. И это еще не все. Не все миллиметры. Другие я тебе еще озвучу. Вот этим надо, да, думать. Думать и быть наблюдателем. И раскрыто. Наблюдательным и раскрытым. И если, смотри, ты говоришь, я больше не хочу ходить на эту работу, которая тебе обрыгла, это значит, что ты хочешь чего-то другого. Другой деятельности, другого проявления. А об этом мы уже говорили. Но... Поскольку ты не знала, что это может быть кубический миллиметр шанса, ты не могла это достойно уловить. Так ведь? Да. Так. Ну расскажите, не смейтесь. Так мы уже говорили об этом. Мне надо несколько раз сказать. Ага. Помнишь, я тебе рассказывал, где можно заработать? Да. И по-другому. Это что было, по-твоему? Миллиметр шанса. А что? Разве нет? Это один из вариантов. Разве нет? А ты как думаешь, это будет проявляться еще? Ну вот, вот, не знаю, я чувствую, что вот как-то что-то все таки по-другому немножко. Может быть и по-другому. Но об этом мы потом поговорим. Сейчас тебе надо вот, вот в это погрузиться, пересматривай это видео и осознавай свою историю. Но вот вы знаете, что я решила? М? Знаете, что я решила вот за эти дни? Угу. Вот прям вообще бесповоротно и окончательно. Что я точно хочу переехать и я точно хочу сменить род деятельности. Прекрасно. Но об этом мы в следующий раз пообщаемся. М? Хорошо. Все понятно, что я рассказал? Да. Рекленно. Может мне что-то посмотреть еще на эту тему? Вот эту тему и смотри. Вот это видео, которое... Искачай его себе. Хотя я его, может быть, выложу на Ютубе. Хорошо. Потому что оно важное и интересное. Хорошо. Ну угу. все, пока. До встречи. Там спишемся. И дальше уже у нас пойдет сеанс. Хотя и разговоры тоже будут. Ну, пока. Буду думать. Да. Угу. Все, всего доброго. Всего. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».